Короче, сгорел с той стороны, uh -huh. я прыгнул через забор, открыл дверь, потом вторую дверь, по комнатам походил, видел, он там сидит на диване, то есть ничего не может делать. Я его на плечо кинул, привел сюда, и все. А вы ранее знакомы с этим человеком? Нет, я его отца знал, деда. Я думал, он там внутри, а он в отпуске был.